Друзья, вот видео засола рыбы, сразу же после вылова она разделывается и сразу же солится. Вот смотрите, у нее идут нервные сокращения, такие возбуждения нервных окончаний, раздражения их солью, перцем, то бишь миксом, которым она посолена. И вот, вот такая рыбка получается. Вот видите, есть сокращение, то есть это наисвежайшая рыба. Из такой рыбы получается наша Ачуевская Украшение новогоднего стола. Друзья, телефон для заказов на нашей страничке. Спасибо.